Рад всех приветствовать. Представляю вашему вниманию бесплатный робот, который показывает вам время до конца текущей свечи. Если ваша стратегия подразумевает необходимость заходить, например, за несколько секунд до окончания свечи, то этот робот вам вполне подойдет, вы можете его скачать и бесплатно пользоваться бессрочно. Давайте кратко я расскажу, что это за робот и для чего он предназначен. Робот – это простой скрипт, написанный на языке Lua, и он предназначен для того, чтобы контролировать окончание текущей свечи. В отличие от терминала MetaTrader 5 в Qw, на текущий момент почему-то не предусмотрена такая возможность контролировать, сколько же секунд осталось до конца свечи. Подходит данный робот для любого внутридневного таймфрейма. Настройка данного робота очень простая, он настраивается на график и очень удобен будет для нестандартных свечей, таких как 3 минуты, 6 минут и так далее. На текущий момент есть несколько различных версий терминала Quick. Данный робот подойдет вам для любого брокера, для любой версии терминала Quick. Давайте откроем терминал Quick и продемонстрируем работу данного робота. Вы видите два графика, которые выведены на экран. И на каждом запущен свой робот. Таким образом, если ваша стратегия подразумевает зайти за несколько секунд до окончания текущей свечи, то вы можете, давайте вот здесь вот выберем минутный таймфрейм. Вот остается 15 секунд. И когда остается 2-3 секунды, вы можете совершить сделку и войти в позицию. Напишите на языке Lua, робот работает надежно и стабильно. Привязывать его можете к каждому графику. Запустить можете на столько графиков, насколько вам необходимо. То есть каждый график может у вас быть со своим таймфреймом. И вы к нему можете привязать данного робота. Данного робота можно использовать на российских акциях, на фьючерсах, на облигациях. Даже на американских акциях на бирже санкт петербург то есть на любом графике, который у вас открывается в терминале Quick. Табличка робота, если она вам мешает, вы можете ее просто закрыть, при этом торговля не прекратится, робот будет продолжать работать. Секунды отсчитываются под текущей свечой, чтобы не загораживать вам ее видимое. Соответственно, Если свеча идет вниз рынок падает, то робот соответственно, подстраивается под эту ситуацию. И давайте сейчас изменим, вот как таймфрейм поставим 10 минут, робот всегда будет вам показывать количество до окончания свечи под текущей свечой, чтобы не загораживать видимость. Вот такой простой робот, который был сделан по просьбе наших подписчиков. Заказывайте и пользуйтесь бессрочно. Заказать данного робота вы можете на странице демо, заполнив соответствующую форму, где есть бесплатные роботы-помощники. Не забывайте ставить нам лайки. Спасибо за внимание.